Добрый день, я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем YouTube-канале. Этот ролик я записываю в серии видеороликов, которые я сделал по скриптам для автоматизации работы в Facebook. Но в этом видео я не буду рассказывать о работе скриптов, я расскажу о том, как не надо покупать скрипты и вообще как не надо делать покупки в интернете, чтобы не попасть в руки мошенников. Я себя не считаю мошенником, стараюсь работать честно, но когда вокруг тебя очень много людей, будь ты хоть матерью Терезой, все равно найдутся люди, которые недовольны и которые считают, что ты в чем-то не прав и ты мошенник. Но... Кидать людей на 250 рублей, там, на 500 рублей, но ну, это как-то мелко, подло и на разговорном русском называется чисто западло. Вот, но есть люди, которые не брезгуют и таким способом заработка и <coughs> зарабатывают. Значит, как работает эта схема Кидание людей при покупках через skype схема очень простая я, кстати сам на нее нарывался где то несколько лет назад когда пытался купить хорошую программу для автоматизации в одноклассниках все очень просто сайта на котором рекламировалась программа я скопировал логин skype разработчика я свой skype пишу практически везде возможно надо было бы писать команду на добавление в skype но для этого требовалось бы писать инструкцию, как это сделать, поэтому просто название. И вот когда вы такое название, ну, в моем случае Дивиди Варна 2, пишете в поисковой строке Skype для того, чтобы найти такой комп контакт, Skype выдает, но ну, не только один мой скайп он выдает еще и похожий Skype. И вот как я лоханулся, я не отрицаю. Я добавил себе в контакты Skype, который очень походил на нужный мне, но отличался только одним точечкой в конце. То есть стояла небольшая точечка, и я именно этот скайп добавил, не обратил внимания на эту точку. И по закону подлости Skype разработчика был недоступен, он был белый, а скайп мошенника человека, который зарабатывал на этом, был активен Я добавил, прекрасно пообщался с этим человеком в скайпе, а умение разговаривать в скайпе это профессиональный навык. Мы разговаривали не голосом, ты шла переписка. Я перевел деньги, и как только он получил деньги, человек просто-напросто пропал. Вот точно на такой же схеме попался хороший человек, вот зовут его Роман и покажу вам его переписку. Я был удивлен, почему вокруг этих скриптов фейсбука выстроил кто-то такую схему. Почему они такой популярностью стали пользоваться? Возможно из-за того, что многие э скрипты, которые раньше писались на макросе для фейсбука, перестали работать. Вот, но цена вообще смешная, 250 рублей. Мне вообще не совсем понятно, зачем человек прикрывался именно моим именем. Я вообще не такой популярный мягко говоря человек но что произошло то есть я вернулся с дачи два дня был на даче воскресенье вечером приехал вот и смотрю что мне тут роман пишет что он мне перевел 500 рублей где мои скрипты вот причем перевел на какую то карту которая вообще абсолютно не моя то есть я всегда указываю какие то электронные кошельки яндекс киви и так далее я начинаю Уточнять, что это за карта и где мы с ним общались понимаю, что мы с ним общались в скайпе как он мне написал, даже вот указал свой э, аккаунт Скайп. я пытался его найти в своих скайпах такого контакта у меня нет прошу Романа, чтобы он мне написал сообщение в скайпе чтобы я его быстренько нашел я даже попросил его позвонить в Скайп. Вот он говорит, что звоню Потом пишет, что я не активен. Я понимаю, что он общался с совершенно другим логином скайпа, который похож, конечно, на меня, но это не я. Я ему пишу, что я зеленый, специально сделал зеленый. И когда вот это он мне все написал, он даже мне скинул историю переписки, я понял, что человека вот развели по той схеме, по которой, ну, попался и я. Поверьте, я никогда не напишу. К сожалению, я голосом не работаю. Извините, то есть вот такие вот вещи я ну, не пишу. Вот я вообще скайп использую указываю только для того, чтобы именно голосом поговорить и продемонстрировать экран для того, чтобы но ну, вы увидели, что скрипты работают именно в онлайн режиме. И, конечно, если вы посмотрите, как тут велась переписка, велась она очень грамотно, но ну, реально очень грамотно. То есть я так грамотно не пишу. <laughs> то есть посмотрите на мои как крокозябры. То есть у меня два слова, пять ошибок. ну то есть это писал человек, который вот но ну, умеет реально кидать на деньги а, какие бы я <смех> еще дал рекомендации потому что как я понял все таки это было сделано не с одним человеком это было сделано достаточно массово потому что вот тут другие люди мне уже ВКонтакте пишут что мой ли это skype игр черноусов дивиди ворона &E 2 мой ли это логин там и так далее вот на канале пишут что Укажите, пожалуйста, свой настоящий скайп, хотя я везде его указываю, свой настоящий. Поэтому, друзья, если вы сомневаетесь, что вы, например, в скайпе, Общаетесь с нужным человеком. Если вы видите, что по запросу Skype выдает несколько похожих skype аккаунтов пожалуйста, не надо переводить деньги сразу. То есть убедитесь, что вы общаетесь именно с нужным вам человеком. Ну, попросите, чтобы он хотя бы включил камеру, чтобы вы увидели этого человека. Да? Попробуйте связаться с ним в соцсетях. То есть в каждом из моих видео если открыть описание в конце мои контакты на все мои соцсети и так далее здесь конечно ошибиться реально сложно да то есть нажимаете на ссылку сразу же будете попадать вот на мою официальную страничку в нужной вам соцсети уточняйте со мной ли вы говорите в скайпе или нет и так нужно делать ну, всегда опять же относительно недавно кто-то просил подтвердить личность знакомого мне человека но Теперь я понимаю, почему это делается. Потому что, оказывается, схема, вот это кидание через Skype доверчивых людей, она работает. Пожалуйста, так не поступайте. Я, еще раз повторюсь, не думал, что эти скрипты для Фейсбука станут такими популярными, что столько народу захочет их купить. Я не делал никаких одностраничников, не делал никаких ссылок на покупку и так далее. Но теперь мы списались с разработчиком с Салимом. Вот. И Олимп сделал мне две э, ссылки. То есть это мои реферальные ссылки на покупку этих макросов, которые, которые разрабатывает Алим. Здесь уже будет все однозначно. Нажимайте на эти ссылки, я их опять же укажу в описании к видео. Попадайте на страничку оплаты, оплачивайте вот, и получайте макрос, вот реального разработчика. Причем Алим сказал, что все, кто покупает, он будет на их почту автоматно высылать обновления. Вот такие вещи, которые я вам хотел сказать. Не знаю, как с этим бороться, как найти и вычислить этого человека. Пока мысли меня нет. Каждый зарабатывает как может. Я считаю, что, конечно, такой заработок неправильный и деньги такие никогда ничего хорошего не принесут. Большое всем спасибо. До свидания.